Очень поздно, 3 часа ночи, а вышла на 20 минут Он уже спит, только мне распутить, а то мне ой как летит Спит или нет, спит или нет, слышу храпит, спит Спит или нет, спит или нет, слышу храпит, да, спит Что теперь, как теперь все объяснить, а если схитрить не поверит Скажу что с подругой, нет не с подругой, а с другом Ночью ты дура? Лера, мамочки, Лера, ты почему не звонишь? Звонишь? Папочка милый, это все сон. Я же звонила, ты спишь? Лера, домой, спи, мой родной, спи. Сейчас я тебе, блин, посплю. Спи. Сейчас я тебе тут усну. Ух, съехала. Тебя крыша поехала, ты думала самая умная Нет Я тебе, мать твою, в ночь погуляю Папа, дай объяснить Бред Мы дома с Аней сидели, готовили кушать, нигде не гуляли Ты хоть можешь меня один раз послушать? Послушать? Ха-ха-ха Дома сидели в одной, блин, квартире, но отпроситься забыли Забыли Я должен спокоен бы да? Папа Я должен спокоен бы да? Или девочка в классе седьмом в три часа ночи приходит домой Тебе, блин, не стыдно передо мной? Стыдно, конечно Стыдно Стыдно, конечно Стыдно В общем, отмазка не лучше Мне вот, Лера, честно, просто обидно Зачем ты так врешь? Правду хотела сказать, но побоялась, что не отпустишь гулять Да уж, вот теперь типа призналась Вывод один Наказано Папа Я сказал наказано Ну, папа Наказано Хорош спать. Э, Василиса прекрасная. Подъем, блин. Тут мы сели. Вообще в ноль. Надо заряжать. Вставай. Бегом. Подъем, говорю. Вставай. Нам надо это снимать. Еще чуть-чуть осталось. Три. Нет, это Лера, блин. Все это музыка. Раз, два. Три. Не, не смейся, ты ж пришла с этого. Ты ж пришла типа с гулик в три часа ночи. Разве смеяться можно? Давай. Раз, два, давай. Три. Так же не тяни, как последний Не попадешь, да, наверное. Вот так, ребят, мы снимаем уже третий час. Ага. И также не забудьте поставить нам лайк и написать комментарий. Еще раз, потому что у меня что то буркнуло, скажу, что я пернул. Реально. Потом скажу, что я перну. Ну ты что, не слышала? Такой. Не, честно, я, ну, я без Жирного принял. Мой. Жирный с кадра. Давай, еще раз. Он там бегал, кстати. Еще раз. Ну что, понравилось это видео? Это пятая часть отмазок. Если ты не видел четыре части предыдущих, обязательно посмотри на нашем канале. Отмазки Папа и дочка считает рэп. Мы уверены, тебе понравится. Вы знаете, как мы стараемся с Лерой. Мы уже полностью живем в рэпе. Вы за этим наблюдаете, дорогие наши подписчики. Мы реально для вас стараемся. Второй месяц рэп, рэп, рэп, клипы рэп. Итак, ребята, если вы хотите продолжения отмазок, тогда поделитесь этим видео с друзьями и поставьте нам лайк. Итак, до следующего видео. До следующего рэпа. И всем пока. пока!